Обалденная высота, колесо по зрению, жду своего подхода к земле лежа. Хочется поставить очередной рекорд. Красотища! На многоэтажке смотрим сверху внизу поднялись чуть выше половины самое высокое колесо по зрению в мире I'm not